Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал икигай, и сегодня у нас в принципе на криптовалюте ничего не происходит, со вчерашнего дня ничего не изменилось, и вчера мы с вами все разбирали. Именно поэтому сегодня я хочу сделать немного такое разговорное видео и поговорить на очень важные темы. Возможно эти темы будут банальными, но мне очень сильно хочется высказаться, поэтому если хотите можете не смотреть, если хотите можете смотреть. Давайте сразу перейдем к делу, первая тема, некоторые люди ждут дно биткоина, чтобы выгоднее закупиться. То есть есть те люди, которые специально ждут дно, они думают, что биткоин пойдет ну, там на 27, на 25, может быть даже на 20 тысяч, а может быть даже на 14 тысяч, и ждут это дно, чтобы выгоднее закупиться, а сейчас они этой возможностью не пользуются Итак, давайте я выскажу свое мнение, это лично мое мнение, и я... Действительно не понимаю тех людей, которые ждут дна биткоина Итак, сразу хочу сказать, что дно биткоина спрогнозировать невозможно То есть мы его можем только предположить И со стопроцентной вероятностью, конечно же, мы не можем узнать, где будет дно биткоина Даже если вы владеете какой-то инсайдерской невероятной информацией Кто-то вам это сказал, вы даже в этом не можете быть уверены, поскольку, а вдруг человек вас просто обманул В трейдинге никогда ни в чем нельзя быть уверенными Итак, есть два пути, один простой, а другой сложный с кучей а, негативных эффектов, как по мне то есть первый способ – это постепенное усреднение, а второй способ – это поимка дна. И смотрите, давайте представим ситуацию, что биткоин у нас уйдет на 14 тысяч, и человек, который ждет дно, поймает это дно. То есть он дождется именно понижения и там а, купит это самое дно. И я, человек, который 40 тысяч ниже, постепенно с каждой просадкой значимо усредняется. То есть я, допустим, покупаю здесь, здесь, здесь. Здесь, здесь и так далее И средняя цена у меня уходит в район 25-20 тысяч долларов То есть она будет у меня вот здесь вот, если биткоин будет на 14 тысячах А если биткоин задержится на 14 тысячах, что часто бывает, то есть биткоин часто задерживается на дне То моя средняя цена еще спустится в район там 17-18 тысяч А человек значит купил у нас примерно вот здесь вот Разница не сильно большая. И представим ситуацию, что биткоин у нас уйдет на 100 тысяч, получается я получу примерно 100 тысяч, это практически 500%, а человек, который поймал каким-то чудом абсолютное дно, а получит 14 тысяч, давайте найдем эту котировку, вот она, получит 600%. Не намного больше. Но смысл в том, что человек, который ждет дно, он просто может его не дождаться. А вдруг цена развернется от уровня 30 тысяч и пойдет дальше на повышение. А вдруг от 25. 000. Вы не знаете, где будет абсолютное дно. Вы можете только угадать. И просто вам в этом деле повезет. В следующий раз, когда вы будете так же ловить дно, вам может просто не повезти. И вы можете упустить свою прибыль. И либо закупаться уже на хаях, либо ждать еще несколько лет э, нового дна. Плюс ко всему, если вы ждете дно... А неподготовленный человек увидел, что цена растет, он ждал дно, и вдруг цена выстрела и находится на хае. У него будет фома, поскольку он ничего не купил, и он захочет купить на хайе, что является типичной ошибкой. Естественно, более опытный человек так навряд ли сделает. Но ему придется еще очень долго ждать хотя бы локальной коррекции. И то это будет крайне невыгодная цена по сравнению с тем, где можно было купить биткоин. То есть я делаю вывод, что человек, который ждет дна биткоина и хочет закупиться на дне, то есть держит стопроцентный кэш, чтобы закупиться на дне, а им просто руководит жадность, он просто хочет заработать немножко больше, чем я. Ну, лично я это вижу так. Пожалуйста, ответьте мне, если там, я не прав, если я в чем-то заблуждаюсь. То есть мне самому интересно понять эту логику, я лично ее вообще не понимаю. То есть вы можете воспользоваться простым путем, постепенно покупать, усредняясь, или, либо ждать дно, которое вы можете вообще не поймать и упустить полностью всю прибыль. То есть если вдруг вы ждете 14 тысяч, а биткоин развернется на 27 то получается, что я получу прибыль, а вы вообще ничего не получите. Получается, что я получу а, в бесчисленный раз множество больше, чем вы. Поскольку вы ничего не получили. То есть лично для меня, лично мое мнение. Выгоднее намного усредняться постепенно. Но вопрос в том, что некоторые люди просто не умеют усредняться. Допустим, у них есть 10 тысяч долларов на счету. Они 5 тысяч вложили здесь. Цена немножко упала. Они еще 5 тысяч вложили. им уже нечем усредняться. А потом они орут, что чем мне усредняться. У меня нет денег. Все пропало и так далее. Я в просадке. А на самом деле они просто не... Приняли совершенно неправильные и глупые решения То есть нужно правильно распределять свой капитал Даю пример У нас есть 10 тысяч долларов а Допустим мы хотим проинвестировать биткоин 30% от этих 10 тысяч То есть это будет 3 тысячи долларов И мы как минимум разделяем эти 3 тысячи на 10 покупок То есть мы можем откупить с вами 10 просадок Это получится 3 тысячи разделить на 10 300 просадок Ой, 300 долларов на каждой просадке И получается, что вот у меня здесь помечены цели на биткоине, то есть если друг биткоин пойдет на 14 тысяч, можем откупить 40, 35, то есть раз, два, три, четыре, пять просадок Потом он пойдет еще ниже, 6, 7, и еще несколько раз купить на дне И получается наша средняя цена очень-очень далеко спустится вниз Практически к тому месту, где в принципе и будет то самое дно то есть я делаю вывод, что людей просто Преследует жадность, и они хотят заработать Больше, просто немножко больше Но из-за своей жадности они могут упустить В принципе всю прибыль Ну это лично, ребят, мое мнение, поэтому напишите Вдруг, если я не прав, какую цель вы преследуете Чтобы откупить дно То есть что вы ждете? Почему нельзя покупать сейчас И постепенно усредняться, чтобы передвигать среднюю цену вниз? Почему вы ждете это дно, которого может Вообще не быть? Мне очень интересно Узнать ваше мнение на этот счет Вторая тема, которую мы затронем Мне не хватает дохода, чтобы усредняться Ну во-первых, я эту тему уже затронул, то есть э, здесь нужно правильное и грамотное управление капиталом, но если вас не устраивает ваш доход, то, естественно, вы стремитесь откупить дно и поймать как можно больше прибыли. Но дело в том, что эта прибыль будет одноразовая, то есть вы э, купили дно, каким-то чудом поймали дно, получили большую прибыль и все, больше такой возможности у вас навряд ли будет, потому что второе такое же дно вы потом поймать не сможете, только если вам повезет. Люди хотят э, быстро разбогатеть, приумножить свой доход во много раз, стать миллионерами, просто просто просто откупив немножко какой-либо актив. Это крайне неправильно. То есть это просто банальная замануха. Мы инвестируем, чтобы немного приумножить наш капитал, и чтобы, естественно, сохранить деньги от инфляции. Также мы инвестируем с какими-либо конкретными целями. Но если вы просто хотите стать быстренько миллионером, это ничего у вас не выйдет. Более того, я почти уверен, что тот, кто преследует здесь именно цели получения денег, как бы странно это ни звучало, на рынке, они навряд ли здесь добьют успеха. Я считаю, что действительно... Получает доход, здесь тот, кому нравится этим заниматься Действительно, он от этого кайфует И он не преследует э, цели заработать как можно больше денег Он просто принимает какие-то разумные решения на основе своего видения Может быть, у меня такое впечатление Может быть, я так мыслю, поскольку э, я, для меня деньги не очень как бы важны То есть для меня это просто э, цифры на экране Может быть, э, я даже не знаю Ну, лично я всем этим занимаюсь только потому что мне нравится этим заниматься, я от этого реально кайфую, трейдинг, инвестиции, мне нравится быть в рынке, именно поэтому я инвестирую, я не преследую цели денег, они сами у меня появляются, и смысл в том, чтобы как раз таки вы получали доход от того, что вам нравилось, действительно нравилось, и откладывали от этого дохода часть, и потом только инвестировали, чтобы этот доход немножко приумножить и сохранить, если вас не устраивает ваш доход, то зачем вы работаете на той работе, на которой вас не устраивает ваш доход? Займитесь вы бизнесом. Сейчас в мире, в интернете существует бесчисленное количество возможностей заработка денег. Мой друг просто начал с самого нуля, просто перепродавал световые мечи. И сейчас зарабатывает на этом 300-500 тысяч в месяц. Просто перепродажа световых мечей. Любой бизнес возьмете, и вы сможете там зарабатывать гораздо больше, чем на работе. Как говорится, на работе работают, а зарабатывают деньги в свободное от работы время. Дело в том, что люди не знают, как начать свой бизнес, что вообще делать. Они зачем-то покупают курсы, которые якобы скажут им секрет, что нужно делать. Ребята, если вы видите секрет, за который нужно платить, секрет какой-то невероятной заработки денег, то знаете, что это человек-инфо-цыган. А, никакого секрета не существует. Просто возьмите и делайте. Я лично, что я делал? Я просто делал видео. Все. Больше ничего я не делал. Просто делал видео, никакого секрета нет. И я хватался, естественно, за любую возможность. Мой друг просто купил свои мечи и продал свои мечи немножко дороже. И постепенно он научился там продавать, там с опытом все пришло и так далее. Деньги это следствие, главное, чтобы вы любили то, чем занимаетесь. Ну, лично я так вижу. То есть. Я просто кайфую от того, что делаю, и деньги сами приходят. Просто многие ищут именно способ заработка невероятного в трейдинге и инвестициях. Но инвестиции – это вообще не способ заработка, это как бы просто управление капиталом. Это каждый должен, должен делать. А трейдинг – это я очень рекомендую делать трейдинг основным источником дохода. Это полнейшая нервотрепка, и только единицы смогут сделать так, чтобы трейдинг был их основным источником дохода. Есть гораздо больше возможностей, которые намного легче, чем трейдинг, которые дадут вам больше прибыли с меньшими рисками. В общем, может быть, я говорю какие-то банальные вещи, но я захотел высказаться. Может быть, это было скучно, может быть, нет, но я так вижу, и мне захотелось это сказать. Поэтому напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на Телеграм-канал, там я публикую все свои покупки. Подписывайтесь на этот канал, а все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита. Побеждайте, и помните, что деньги – это не главное. Всем пока.